Если нет денег, обращайте внимание, насколько вы их радостно тратите. Обращайте внимание, насколько вы радостно тратите деньги. Дело в том, что очень много людей тратит деньги, расстраиваясь. Вот это слово "расстраиваясь" оно является камнем преткновения, фактически блокируя поступление материального благополучия в жизнь человека. Запомните мой совет. В тот момент, когда вы Берете деньги, тратите деньги и после того, когда вы их потратили, старайтесь отвлекаться и совершенно не думать о том, что вы сделали. В случае, если вы это примете для себя как закон или примете для себя как одну, одно из условий вашего благополучия или вашей жизни, вы очень быстро обратите внимание на то, что материальное благополучие у вас будет увеличиваться.